Хорошо. Хорошо. Okay. Значит, я расскажу одну короткую вещь. Okay. Okay. Говорится, что Яков прожил 147 лет. Все, что говорится или вычисляется в Торе, это имеет для нас какое-то значение. И отражают какие-то глубины. И вот что говорит нам это число, 147 лет, в связи с жизнью Якова. Мидраш рассказывает, что третий праотец прожил меньше, чем, ему, чем его отец и так далее, из-за жалобы фараону на краткости и тяжесть своей жизни. И произошло это, когда ему было 130 лет, он приехал к Иосифу в Египет и встретился с правом И 130 лет это тоже э, э, дата, тоже говори, говорящая о чем -то. В этом возрасте Адам после убийства э, Эвиля и своей Шувы, возвращается к жене, то есть э, после убийства Эвели он э, отделился от жены, как рассказывает Мидраш. А в этом возрасте он э, вернулся к ней, когда сделал шум. и у него рождается третий Шет, основной его сын. Шет это основ, и от него э, распространяется человечество. 130 – это раскрытие 13, числа 13. А 13 – это гематрия слова «эхад» один, то есть Всевышний. И также гематрия слова «гава» – любовь, потому что его суть – это любовь. Ради этой любви он создал мир. То есть это раскрытие на 10 уровнях. Вармитсвам. Но... Да, вармитсвам. Но и Яков, как Адам, ожил в 130 лет, когда вновь после полного срока, 22, как по числу букв, которыми сотворен мир, после 22 лет горя и одиночества он встретился с Йосифом. И тогда к нему вернулся Руха Кодыш, к нему вернулось пророчество. Однако и вся семья оказалась вместе, вместе в э, Египте. Однако при встрече с фараоном Яков еще не успел э, осознать все эти э, перемены, которые произошли с ним и с семейством, осознать, то есть... Э, э, он еще не успел перестроиться. Поэтому его, из его уст вырвалась жалоба фараону. И жалоба это, как я говорю, говорится, что на то число слов, которое было в этой длинной фразе, которую он сказал фараону, была сокращена его жизнь по году он за каждое слово. За каждое слово, когда он говорил, что он плохо жил и мало жил и так далее. И, то есть человек не имеет права как бы жаловаться на Всевышнего, жаловаться на жизнь. И, поэтому я думаю, когда спрашивают религиозного еврея, ну как жизни, он говорит баруешье, то есть чтобы не произошло с человеком какие бы какой бы горе он ни переживал, какие бы несчастья с ним ни были, он говорит Барога Шем, потому что все, что делает Бог, все к лучшему, как учил э, Раби Акиву э, Ишгамзу, который повторял э, все время, и это к лучшему, что бы ни произошло, его паралич, это к лучшему и так далее, его бедность, это к лучшему. То есть Ашем знает, что хорошо для человека, а человек не знает. И поэтому э, все, что э, не происходит, э, он должен благодарить Ашама. Так же, как э, когда уходит человек, говорят, Барух Даяна имет. Говорят, э, благословенно судья э, праведный, или судья истины. Вот так, э, так оно должно было быть. Так он, таково его решение. Нам остается только благословлять Всевышнего и благодарить Его, как мы должны делать каждое утро, просыпаясь, говоря Модеани Лефанах. Итак, какие все-таки намеки дает этот срок 147? В Иерусалимском Талмуде сказано, что в соответствии с годами его жизни есть 147 глав Тильм. 147 это. Есть несколько дилем В конце маленьких Которые объединяются в один Поэтому насчитывает Иерусалимский Талмуд 147 А не 150 Которые мы привыкли И так что значит В соответствии с годами Его жизни То есть Царь Давид потомок Якова И эти благодаря Якову он родился, и в жизни Якова, подобно жизни Давида, немного горести, но тем не менее. И псалмы Давида – это словословие Творцу при любых обстоятельствах жизни. Значит, последние 17 лет, 17 – это гематрия слова «тов», хорошо, 17 лет прожил Иосиф с своим отцом. И 17 лет, после чего братья продали его в рабство. И 17 лет Яков прожил с Иосифом в Египте, и это были лучшие годы его жизни. Итак, значит, последние 17 лет, когда Якову было хорошо. Потому что он был рядом со своими сыновьями, которых Иосиф соединил и спас, собрав вокруг него и возвратив к Шуве. Эти годы они привернули все годы его жизни в вечную благодарность Богу. Как учат, что даже грехи человека Шува из любви превращают в заслуги. Итак, одна из первых частей, и первых и частых гематрии числа 147 в Торе, как я посмотрел, это «выю, коль, емей», и, «и были все дни». Это, эти слова впервые встречаются по отношению к Адаму, «выю, коль, емей, Адам», Там дальше говорится 930 лет, но это не важно. Значит, что это значит, и были все дни, как это связано с Яковом. Можно подумать, что это, поскольку это перекладывается дальше, это, эта фраза ко всем много-много раз повторяется, то когда перечисляется срок жизни потомков Адама, то можно подумать, что это как бы эталонная продолжительность жизни. Но правильное понятие так, что это продолжительность жизни настолько насыщенной днями, когда ни один из них не потерян. Поэтому в ее кольемы, не все дни. То есть, когда ни один не потерян, тогда они все складываются в жизнь человека, которую он должен прожить. Такой должна быть жизнь каждого человека, и это поясняет Мидраш, комментируя годы жизни Сары, 127 лет. То есть, э, э, говорится, и там 127, и 7 лет, и 20 лет, и 100 лет. И Мидраш поясняет, что э, в течение всей жизни Сара э, была. сохраняла свои основные качества праведницы внутреннюю красоту и так далее то есть это такая цельность цельность всей жизни есть еще три гематрии связанные друг с другом по смыслу которые я выбрал это Первое это Ани Элоким» я Господь. Вторая это Эинка Моха. Моха нет такого как ты. Это говорят по отношению к Всевышнему. И третья гематрия было Еод. И не не будет другого такого как он. И не будет еще. Но в каком-то смысле это все можно отнести к Яку. И, наконец, есть гематрия змана Гиула. Змана Гиула ⁇ это время освобождения. Но какое отношение имеет гематрия змана Гиула время освобождения к Якову? И вот если мы задумаемся, то прежде чем задуматься, мы можно прибавить единицу к 147 и получить 148. 148 это гематрия слова Песах. Это и есть смана Гиула. То есть Гиула произошла в Песах и гематрия Песах от 148. Значит, какая связь между яковом и словом Песах и Гиулой? Освобождением народа. связь на мой взгляд, прямая. Когда перед тем, как он умирает, он просит Иосифа, точнее, заклинает Иосифа, чтобы он похоронил его в Мааратамах Пеллах, в Кеброне. И Иосиф, несмотря на трудности этого дела, он выполняет это поручение отца. И в похоронной процессе когда перевозят гроб с телом Якова в Хеврон, за ним следует не только все семейство, но и огромное количество даже египтян. То есть таким образом Яков утверждает будущее возвращение всего своего семейства, всех своих потомков в Эрц Кнан, которая должна стать Эрц Израиль. И по его примеру, когда Иосиф умирает, он также заклинает, не так же, но просит братьев, чтобы его тело было похоронено в Израиле. И он заверяет их, он говорит слова «в коду, в код, Ашем». То есть непременно вспомнит вас Ашем и вернет вас на эту землю. То есть вот это повторение этих действий, оно влияет на еврейский народ и побуждает его выйти, вернуться на место, указанное Всевышним Авраамом. И действительно, когда Моше выводит народ, говорится о том, что он извлек то есть египтяне, чтобы не дать возможность евреям вернуться на землю. Они саркофаг с телом Иосифа, как рассказывает Мидраш, они бросают в Нил. Но с помощью Всевышнего э, э, Моше извлекает, находит извлекает этот э, саркофаг из Нила. И когда еврейский народ выходит, то впереди него идет ковчег с, э, со скрижалями завета. А следующий за ним – это идет саркофаг Йесефа. И так Яков через Йесефа выводит народ, освобождает народ. И поэтому это, этот коллил к 147 и 148, это совсем не случайная гематрия. Это то, что сделал Яков. И продолжил Йосеф, его любимый сын, сын его мудрости. И говорит традиция, Яков не, не умер. Вот это 147. Я закончил. Спасибо большое. Вы, вы использовали yeah. результаты Авнера или это ваши собственные... Слушай, я, я использовал не результаты Авнера, я использовал э, его э, эту самую систему Методику. Поиска. Не методику поиска, это он создал... Его программу, его программное программу, обеспечение. Программу, которая... программу, программу поиска, да. да. Спасибо Авнеру. Он... Не, не только, да, спасибо Авнеру и дай ему Бог здоровья он сейчас в Канаде, какой, наверное, знает. Да. Э, э, я использовал и методику Абнера, еще другую. Не, не, то есть опять-таки не методику, а вот это ну, средство, да, инструмент его. Да, средство, средство. Да. Спасибо. Все. На сегодня все. У Спасибо. У меня, у да. меня вопрос. Фамилия Гамзатов, это еврейская? Смешно, я не знаю. Гамзатов, да? Это... Так, вообще, вообще совершенно верно. ДТС... Гамзаты по-русски это, который не ясно говорит, хам, хам, гамзит, хамзай. Но это же не русская фамилия, он не русский. Он да, из Дагестана скорее... это, кстати, может быть, горский. еврей. Да, да, скорее всего он еврей, да, скорее всего он еврей. Да. Мне не приходило это в голову, но скорее всего это так. Это интересно наблюдать. Да. Гамза Летова, да. Это интересно наблюдать. Да. да. Он, по-моему, даже что-то отзывался еврей. Хорошо, я не помню что не часто бывает. Владимир, вы выглядите неплохо. Да, боруешься. Не... Всегда коронация. Видно, что боруешься.